Хотите программу роста результатов бизнеса? Участвуйте в программе цифровой трансформации по стандарту премиум-класса, где на 20% увеличится производительность труда, на 40% увеличится исполнение заказов в срок, на 70% увеличится оперативность исполнения и на 25% уменьшатся издержки и брак. Только мы внедряем жизнестойкое управление по законам квантовой физики на трех уровнях жизнестойкого управления компанией Основатель, управление и бизнес-модель Настройте 9 бизнес-процессов в жизнестойкой системе управления с помощью и обучением от директоров по цифровой трансформации Получите цифровой пульт управления процессами, людьми и подсистемы. Управляйте цифровым бизнесом быстро, надежно и комфортно чтобы участвовать в программе цифровой трансформации, нажмите на красную кнопку «Трансформировать компанию» на сайте businessprocess.company. Мы предлагаем надежное решение для любой трансформации бизнеса с наименьшими рисками, в которой жизнестойкий руководитель реализует бизнес-модель, используя цифровую единую систему управления со скоростью мысли. Настроить единую цифровую систему с компанией бизнес-процессов также просто как подумать. Получите три уровня жизнестойкого управления. Основатель, управление и бизнес-модель. На первом, высшем уровне, основатель компании организует и настроит систему. Цифровой пульт управления бизнес-процессами, людьми, системами. Позволит зарабатывать больше за счет быстрой эффективной работы компании, управлять компанией и партнерами от идеи до результатов в цифровой системе управления и быстрее выводить продукты на рынок и возвращать инвестиции. Жизнестойкое управление от компании бизнес-процессов это источник кратного роста в цифровой экономике. На втором уровне жизнестойкий руководитель управляет изменениями и измеряет результаты деятельности в бизнес. Жизнестойкая система управления живыми бизнес-процессами позволит комплексно автоматизировать простой бизнес-процесс почти без программирования и без СМК за неделю. Исправить бизнес-процесс за минуты и согласовать документы за два дня, а также обновить бизнес-процесс или вернуть в прошлую версию в один клик. Жизнестойкая система управления работает как цифровой директор 24 на 7. На третьем уровне управления люди, цифровые боты и подсистемы работают по инструкциям самой системы. Жизнестойкая система исполнения позволит выполнять задачи в срок, давать точные инструкции на мобильном устройстве и измерять трудозатраты для начисления зарплаты, мотивировать людей за счет обязательности исполнения, Хотите узнать больше? Смотрите далее, и я расскажу вам про нашу авторскую программу Цифровой трансформации.